Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о вашем опыте взаимодействия, посещения с зеркалами Козырева. Добрый день, меня зовут Дарья, я из Казахстана, из города Алматы. А конструкция зеркал Козырева я узнала совершенно случайно из социальных сетей, из интернета. Меня сразу же заинтересовало это, потому что имеются намерения, цели, которые не могут реализоваться моими силами, поэтому я сделала вот что, соответственно, мне требуется какое-то стороннее воздействие, дополнительное. Несколько времени поизучав конструкции зеркал, посмотрев отзывы, почитав различные формы, я приняла решение приехать в Москву, посетить зеркала Козырева. В первую очередь, конечно же, по приезду сразу же со мной провели диагностику, выяснили, какие у меня намерения, какие у меня цели, какие у меня желания, связанные с посещениями, то есть какой результат конкретно я хочу получить. Относительно моих целей у меня все-таки была цель больше связанная не с физическим телесным воздействием, но зеркала козырева, посещение их, точнее этих конструкций, также оказали благоприятное воздействие на мое здоровье. Конкретно у меня имеются проблемы вот в области груди. Мне посоветовали сделать операцию врачи, но я склоняюсь, все-таки ее не делать, склонялась ее не делать. И во время посещения зеркал я чувствовала конкретные внутренние ощущения физического характера, благоприятные. То есть именно вот в этой области, хотя я на этом не фокусировалась. Но в процессе диагностики со мной, конечно же, этот вопрос тоже выяснили, потому что обращают внимание и на состояние здоровья человека, который приходит, несмотря на то, какие у него есть помимо все-таки телесного восприятия цели. И я все-таки чувствовала очень такое сильное воздействие, больше физическое. У меня прям было ощущение, как будто бы, вот если описывать в плане каком-то именно проявления, то это было что-то вот связанное с тем, как будто руки какие-то вот входили в меня. Это очень такая приятная вибрация, даже чувствовалось изменение температуры тела вот в моих проблемных каких-то зонах. Еще у меня очень часто болит горло, и я ощущала также приятные вибрации в области горла, хотя опять-таки во время сеанса мое намерение не было на это направлено. Я испытывала эти ощущения в момент каждого посещения зеркал, потому что я посетила достаточное количество разных конструкций не только какую-то одну находилась я здесь первый раз около 8 дней, 8-9 дней примерно это было, и каждый день я посещала разные конструкции, каждый день меня сопровождали, то есть меня направляли в различные зеркала, основываясь на то, что произошло со мной после зеркала, то есть что я чувствовала, какие мне снились сны, очень такая вот индивидуальная работа проводилась в промежутках между посещениями, то есть можно назвать это даже курсом, бы я сказала, проводились дополнительные диагностики, благодаря которым была видна динамика, и, ну, соответственно, здесь уже какую-то коррекцию проводили. То есть мы, конечно, думаем одно, когда заходим в конструкцию, думаем, над чем мы будем работать, но все-таки люди, которые занимаются этим, которые особенно основатели данного учреждения, имеют гораздо больший опыт, нежели мы, и подсказывают. То есть дают подсказки. Мне казалось, что меня направляют вообще ну, как-то немножечко в другую сторону от моего намерения, но тем не менее все-таки было верным именно следовать инструкциям, следовать рекомендациям. А касаемо результата относительно телесного действия по возвращению в Казахстан, я просто пошла и ну, сделала снимок. Конечно, не сразу же, через, наверное, месяц или полтора. И меня приятно удивил снимок, потому что та проблема, которая у меня была, она стала, скажем так становится более легкой. То есть у меня наблюдались улучшения. При этом я не использовала никакие медицинские препараты, я не ходила ни на какое ни физиолечение, и я не соблюдала какую-то очень строгую диету. То есть просто все начало потихоньку налаживаться. Также относительно вот женского организма, так сказать, у меня наладился сам по себе цикл. Все, что касается гормональной системы, то есть у меня там имелись некие проблемы, некие сложности здоровья, оно вот начало потихонечку все само собой выравниваться. Относительно событийного ряда хочу сказать, что очень у меня открылась интуиция, я ее стала слушать, сказать правильно, как воспринимать информацию правильно. Какие-то стали приходить идеи, также творческий потенциал раскрылся. Я могу сказать, что стало приходить очень много разных идей. Я стала больше на ней каким-то образом даже обращать внимание, на ту информацию, которая мне приходит. В плане реализации стали приходить дополнительные такие вот желания, которые захотелось реализовать. В плане энергии я могу сказать с уверенностью, что я стала меньше спать, я стала гораздо бодрее. Относительно каких-то вкусовых предпочтений по поводу питания, само собой стало, стал уходить интерес к еде, которую ну, можно употребить слово вредное. И да, она стала меня, скажем так, меньше интересовать. И событийный ряд, он стал формироваться в соответствии с моим запросом, с которым я сюда пришла. То есть у меня определенный запрос был, я пришла с ним. И события, они стали именно таким образом складываться, чтобы я могла сделать какой-то свой выбор. Соответственно, могу напрямую сказать, что это очень огромное развитие идет, высокая эффективность. И за этого, соответственно, я приехала сюда еще раз. С момента последнего посещения зеркал прошло примерно два с половиной месяца. И только как первый раз я сюда пришла, мы еще раз обязательно, конечно же, сделали диагностику, еще раз мы проговорили относительно намерения, относительно цели, в которую я приехала в этот раз, то есть какой результат я хочу получить, относительно здоровья со мной то же самое все это проговорили, и только зайдя в зеркало, в конструкцию зеркала, я сразу же ощутила приятные те же самые ощущения, которые у меня были два с половиной месяца назад, то есть тело, оно как будто бы вспомнило, что оно здесь уже было, и это все очень так э, приятно э, очень э, ну оно как-то посещение конструкции всегда вдохновляет всегда э, идет какое-то улучшение своего эмоционального внутреннего состояния и я это еще раз соответственно почувствовала все намерена посещать их еще примерно около одной недели, да, несмотря на то, что я нахожусь просто в другой стране, это занимает очень большое количество времени, чтобы сюда попасть, но оно того стоит, то есть коэффициент полезного действия, он здесь я скажу максимальный. Соответственно, важно понимать, что посещение конструкции зеркал Козырева не является волшебной таблеткой и не даст вам какого-то очень быстрого эффекта и быстрой реализации своих намерений, с которыми вы сюда приходите. Это работа, которую мы совершаем над собой и нам помогают эти конструкции. Они помогают нам энергетически, они помогают нам в физическом плане. Даже бы я сказала, что некая интоксикация происходит, да? то есть детоксикация, правильно сказать так, выводятся и шлаки, и токсины на уровне физики, и также мы избавляемся от вот этих вот эмоциональных, мыслительных токсинов и шлаков, которые меня, меняют, меняют наше сознание, которые мешают нашему сознанию. И, соответственно, уже энергоинформационное поле, оно меняется, меняются события, меняются мы сами. Я очень благодарна, что меня здесь замечательно приняли. И благодарна судьбе, благодарна Сергею Викторовичу за то, что он несет это людям, вот это знание. Mm -hmm. У меня все. Отлично. Еще <как> раз такой вопрос дополнительный. Вот про взаимодействие, про невидимую руку. Mm -hmm. Если можете рассказать вот этот эпизод своего опыта было что это было и ваше понимание что это произошло uh -huh, uh -huh. когда я только зашла в конструкцию козырева сначала я расслабилась полностью потом я постаралась сознательно каким-то образом очистить свой разум для того чтобы мысли повседневного характера не мешали мне После чего я почувствовала на телесном уровне, что как будто бы рядом со мной находится кто-то, то есть это ощущение того, что это действительно какое-то какое вмешательство, или это вот ощущается, словно бы это человек. То есть вот Некое подобие человека, но есть понимание, что это энергетического характера происходит, некое действие. И я чувствовала именно тепло. То есть вот тепло, которое бывает, как от человеческой руки бывает тепло. И я чувствовала, что вот как будто бы у меня вот относительно груди, что происходит вот проникновение. То есть словно вот руки, они как будто бы вот так вот со стороны они вошли, вот проникли каким-то образом внутрь э, груди, внутрь тела. И там начали производиться какие-то механические действия, очень похожие на то, когда нам делают массаж. То есть, если, допустим, нам делают массаж спины или вот массаж руки, вот он такой приятный, с теплом исходящим от этой руки. Но это происходило именно изнутри. И что интересно, я уже даже и забыла о том, что мне нужно было думать относительно вот этого своей проблемы телесного характера. Но именно проблемная зона, то есть именно вот в той точке, где у меня... Проблема наибольшего характера происходила вот эта вот приятная вибрация. То есть в тех местах, которые являются для меня болезненными, они здесь чувствовались как какие-то наоборот самые приятные места моего тела. Ну и соответственно, где вот у меня больше все-таки это было направлено в моей проблемной зоне. И это происходило некоторое количество времени, я даже не могу сказать сколько, может быть даже половину времени проведения вот в этой конструкции моего оно было очень приятно, оно было как будто бы исцеляющее. То есть в этот момент начинают вспоминаться какие-то вещи, которые связаны тем или иным образом с божественным светом или вот с какими-то космическими энергиями. То есть идет просто внутри сознания такая ассоциация, хотя на нее, опять-таки скажу, у меня направлено внимание не было. И после того, что вот происходило вот это действие, вот эти вот ощущения, их просто нужно было было принять, им нужно было не сопротивляться и наблюдать со стороны, что происходит. Ага, я чувствую, что идет вибрация, я чувствую, что идет тепло. И просто как будто бы изнутри, то есть вот мое сознание, оно так это восприняло, как будто бы я изнутри смотрю на свое тело. И смотрю, что там происходят некие процессы ввиду того, насколько мое сознание, мое воображение способно эту картину воспроизвести. То есть здесь, ну, по моему мнению, что здесь не требуется каких-то особенных знаний, строения тела, просто вот оно как-то идет на ощущениях, и плюс вот накладывается вот это вот чувство божественного света, чувство какого-то космического, энергетического влияния, вливания вот в наше тело, и, соответственно, ощущается как будто исцеление. То есть в голове идет, у меня шло слово «благость». Видимо, у каждого человека какое-то свое будет проявление, но вот у меня шло именно слово «благость», и после этого ночью я очень хорошо спала, у меня эти ощущения, они даже немножко повторились во время моего сна. То есть вот я как понимаю, по моему мнению, что работа, она начинается в конструкциях Козырева, но продолжается она дальше еще некоторое время, наверное, там сутки, двое или даже трое, потому что все это ощущается на телесном уровне, и вот каким-то образом, мне так кажется, что это влияет на настроение, вот именно это понимание того, что там внутри идет работа, и мы как будто бы настраиваемся уже на выздоровление на исцеление на положительные изменения своего организма вот так это было у меня мой личный опыт Отлично.